Года, как тренироваться на поле, когда О столько боги. снега. Ну, мы сейчас проскочили. Ну как проскочили? Блин, замерзли жесть. Но с ноги все мокрые вообще просто насквозь. И вратари наши, конечно, пожаловались нам немножко. А тата. -та. Девочки, блин, замерзли все. Мокрые эти баллонки. Я вообще не представляю. У нас ноги, руки замерзают, у них вообще все тело. Вот, ну, да, сейчас зима пришла, как говорится, в отпуске зимы не было. Как только мы начинаем выходить тренироваться, резко зима пришла. Ну, блин, куда? Мы, мы, наше дело тренироваться, а уже погода это второстепенно. Как начало подготовки? Как девушки себя чувствуют? Да вроде нормально. Вроде нормально себя чувствует, вторая неделя действительно пошла, уже она, можно сказать, и заканчивается, вот. Поэтому, ну, все прекрасно знаете, что ушли у нас группа игроков, сейчас э, у нас на просмотре достаточно тоже э, группа игроков, поэтому, ну, как бы все, все в рабочем режиме. Самочувствие, я думаю, что нормальное, конечно, с каждым, с каждым днем, с каждой неделей нагрузки будут увеличиваться, вот, тем более, что с 24 у нас наступает э, сбор, и уже двухразовое занятие, а сейчас можно сказать, что просто подготовка ведет с организмом ну, с большим нагрузкам. Что самое сложное на сбору в первое время? Нагрузки, потому что с непривычки, естественно, подать тренировки в день, хочется побольше поспать, полежать, уже не думаешь, как это куда-то сбегать, сходить в магазин, думаю, что моя подушка рядом, это счастье. Вот в основном да устаешь э, потому что работа не, не самая интересная да больше бегаешь ты на журнальный зал мало меча. вот и поэтому конечно больше морально потому что все ждут когда уже начнется работа вот это вот поворотом бить, там где-то поиграть э, это интересные упражнения новые, да, там на технику поработать, конечно, это поприятнее. Но без этой работы никуда, поэтому все прекрасно это понимают. Что выберешь? Две тренировки в день но с мячом или одна но беговая? Нет, две с мячом. Да хоть три с мячом. Еще и ним дагу, если понадобится. Многие девушки на просмотре, как вообще они в коллектив вливаются, все ли хорошо, как и нагрузки. Ну, знаете, как так тяжело сказать, потому что требования в нашей команде были одни, девочки пришли у них, наверное, были тоже другие требования. Вот, пока что такой немножко у нас дисбаланс идет между требованиями и то, что хотелось бы видеть. Но, тем не менее, хорошие задаткивается у девочек. Вот. Поэтому они на просмотре у нас большая, ну, большая достаточно большая группа игроков, поэтому мы будем определяться уже, наверное... В процессе, в процессе тренировочного сбора и контрольных игр, которые у нас будут запланированы на следующий неделе. Должен сыграть спарринг с, с Могилевым, если я не ошибаюсь А второй между собой, ну я знаю, Юрий Иванович вам лучше расскажет а, вот. Но так подготовка к суперкубку, естественно, все готовятся, потому что матч будет серьезный, однозначно Продолжим мы подготовку уже к чемпионату и непосредственно, наверное, уже на турнире, который организовывает футбольный клуб «Минск» совместно с Федерацией футбола Международный турнир, вот, достаточно, ну я не могу сейчас сказать, с какого точно он начнется, приблизительно 4-5 марта международный турнир вот, Участвуем в этом турнире Мире, а уже после суперкубок и начала чемпионата, в принципе, раскачки, как видите, никакой нет. Поэтому я надеюсь, что мы хорошо подготовимся. Не, не надеюсь, я уверен, что мы хорошо подготовимся к сезону. Нам нужно за этот короткий срок друг друга понять, в каком направлении все должны двигаться, наработать свои схемы, наработать свои взаимодействия, вот, чтобы суперкубок был наш. Пока естественно, ну не раскрывая деталей, планируются ли еще легионеры в нашей команде да. или Нет, планируются? Нет, планируются легионеры, планируются легионеры, еще у нас девочки. Я в двух уже уверен, мы с ними подпишем контракты, но ну, пока еще не могу сказать. Вот наши девочки белорусские, вот и планируется два легионера чуть попозже.